Итак, между заказчиком и подрядчиком заключен договор на строительно-монтажные работы. Приложением к договору является согласованная заказчиком смета, где указаны объемы работ и их стоимость. Поэтому все отчеты о выполненных работах в системе выполняются на основании уже существующей локальной сметы. В нашем распоряжении есть локальная смета. Специально для обсуждения данной темы отображу на экране дополнительные колонки «Исполнитель» и «Договор». Посмотрите, во всех строках указано, что «Исполнитель» не назначен и поле «Договор» пустое. Можно ли создать акт? Нет, акт создается на конкретного исполнителя. Что надо сделать? Очень просто – в строках локальной сметы задать исполнителя работ. Для этого мы рекомендуем использовать групповые операции. Выделить все строки. Выбрать пункт групповых операций «Назначить исполнителя договор». Поскольку карточку договора мы заполнили, нам достаточно выбрать либо название исполнителя по договору, либо номер договора. Эти поля синхронизированы. Теперь каждая строка сметы знает, кто ее выполняет.